Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем серию интервью, которую мы берем у крупнейших специалистов по расстройствам пищевого поведения на международной конференции, посвященной расстройству пищевого поведения в Праге. Сегодня у нас в гостях замечательный человек. Это Марша Херин. Марша Херин – диетолог, которая придумала и разработала программу «Эрл-3. Правила трех». Это та самая программа, на основе которой мы разработали модуль а, планирования питания программы «Далой диеты» – ПДД, которую мы сегодня предлагаем в Центре Интуит для того, чтобы стабилизировать вес, метаболизм и укротить приступы переедания. Можно сказать, что ПДД – это наше самое главное оружие против приступа переедания, и оно всегда работает. Сегодня Маша Хелен любезно согласилась с нами поговорить для того, чтобы больше рассказать о том, что же представляет собой ее программа. Здравствуйте, Маша. Я очень рада быть здесь с вами. Скажите, пожалуйста, uh, каким образом к вам пришла идея того, что люди должны uh, есть три uh, раза в день uh, большие приемы пищи, снеки три раза в день yeah. – это довольно yeah. много еды. And, uh, очень многие специалисты и любители, и люди, которые пережили расстройство поведения, говорят совсем обратно. Они говорят, нужно есть только три раза в сутки, нужно есть только пять раз в сутки. Почему шесть? Почему такая структура? Well, для этого есть несколько причин. Во-первых, я говорю из своего опыта, как человек, который сам выздоравливал расстройство пищевого поведения. Во-вторых, есть исследования, которые подтверждают именно такую структуру питания. То есть, таким образом, исследования подтверждают, что частая еда вот такими объемами и такой структурой является оптимальной для того, кто выздоравливает от пищевого поведения. Правильно. Это действительно так, и чем быстрее вы будете выздоравливать, тем больше вероятность, что вы именно выздоровеете. Какой план питания хорошо работает для тех, кто длительно недоедал, кто пережил опыт нервной анорексии. Но у нас есть очень много uh, пациентов, диагноз uh, которых не определен и которые э, пережили очень длительный диетический опыт. Они садились на диету, срывались, набирали вес, садились опять. И очень часто они спрашивают нас, неужели если я буду есть так часто, так много еды, у меня будет шанс стабилизировать и снизить вес. Неужели я когда-нибудь похудею, если буду столько ⁇ жрать ⁇ буквально говорят они. If it's to Люди снижают вес тогда, когда они не переедают, если это генетически для них возможно. А этот план питания помогает им не переедать? И я давно мечтаю задать вам этот вопрос, с тех пор как я очень О, подробно изучила вашу книгу. И это грандиозная возможность для меня, наконец, задать его лично и делающий. <свят> ваше. В вашей книге есть кусочек, где вы говорите о том, что метаболизм людей, переживших опыт булимии и э, приступообразного переедания, может очень серьезно повреждаться в результате этого опыта переедания. И он поврежден настолько что им очень трудно снизить вес. Они стабилизируют вес благодаря плану питания, но он не снижается. И вы предлагаете понемножечку, когда люди стабилизируются на плане питания, снижать количество углеводов, может быть, иногда замещая овощами или чем-то еще, для того, чтобы сохранить чувство сырости. Вы могли бы немножко подробнее рассказать об этом приеме? If the patient has stopped binge eating following the plan, mm -hmm. and it's depending on the patient, it's been a one month, two months, three months, sometimes six months, mm -hmm. and they're very, very stable. Mm -hmm. We do not cut back any particular food, but mm -hmm. we do what I call a tweak, mm -hmm. tiny little bit of smaller portion, mm -hmm. but they keep the same balance. Mm -hmm. They are always gonna have their fun food. Mm -hmm. For the rest of their lives. Uh -huh. uh, важно, что uh, когда человек прекращает компульсивно переедать, это условие для снижения веса. И uh, выздоровление от такого компульсивного переедания занимает разное uh, время. Для кого-то это три месяца, для кого-то это полгода, для кого-то это дольше. И только после этого мы предлагаем такой маленький трюк в этом питании. Он не uh, изменяет баланс в пище, но иногда мы предлагаем замещать еду на какую-то другую. Но что очень важно. Еда для удовольствия, еда для радости, десертная еда останется с вами на всю вашу жизнь. И вопрос, который на самом деле адресован вам, но мне хотелось бы, чтобы его услышали многие из наших пациентов и некоторые из моих пациентов. Как вы считаете, насколько важно следовать однажды разработанному плану? Мы очень долго краим план под ежедневную жизнь пациента. Мы приспосабливаем его, чтобы он был максимально удобен, соответствовал режиму работы, на жизни, детей, всем, что можно. С тех пор, как мы его скроили, я всегда прошу пациентов следовать ему очень четко, не отступать. И у многих это удается. Но некоторые говорят, ну какая разница, если я съем свои белки в перекус, а не в ужин. Или, допустим, ну сегодня у меня не получилось есть полноценный обед, я съела салат, в котором была йогуртовая заправка, она сойдет за жир. И э, мне иногда не хватает аргументов чтобы убедить их оставаться внутри плана, следовать ему, может быть вам удастся уменьшить ему. Я в на и могут We talk about intuitive snacks. Mm -hmm. Solid meals, intuitive snacks. Mm -hmm. If you're not hungry, smaller snack. Mm -hmm. If you're hungry, bigger snack. Mm -hmm. So solid meals, intuitive snacks is the answer for the future. Мой ответ будет такой, я надеюсь, что я дам ответ на этот непростой вопрос, что когда вы продолжаете выздоравливать от расстройств пищевого поведения и оставаться в ремиссии, когда вы взрослеете и стареете, то и меняется ваш метаболизм, то важно придерживаться основных... Твердых, значимых приемов пищи трех приемов пищи в течение дня, а перекусы тогда могут становиться меньше. То, что мы называем интуитивными перекусами, то есть когда вы чувствуете больше голода, вы съедаете больше перекус, когда вы чувствуете меньше голода, вы съедаете меньше перекус или совсем маленький перекус. И вот это мне кажется ответ на этот вопрос: постоянные основные твердые приемы пищи и маленькие перекусы. Спасибо большое, это было очень интересно. Спасибо. Я очень благодарна Спасибо. вам за эту возможность.